включил? Да. В общем, у нас сегодня ужин королевский. Мы купили вот такой хлеб резанный. Батон вернее. Надо было хлеб купить, но не оказалось в магазине. И мы решили семейным способом сделать супер-мини. Мини-супер -мини, мини -супер рулетики. Поскольку он немножечко суховатый, я его в микроволновку на одну минуту скажу. Вот. А Максим у нас заряжает. Че, тебе кончились сосиски? Да, еще на, на один хват. Я сейчас вот, тебе Ой, на два еще хватит. Значит, что происходит? Мы раскатываем потоньше этот. И ждите нового видео на бабушкином канале. Идем. Вот. Давайте ждите. Максим склеивает там, где у нас какие-то неполадочки яйцом. Вот, я всех вижу. Вот. Толя снимает у нас сверху, да, а... он работает оператором Барсика, Барсика сними, Барсик отдыхает. Смотри, так, барсик идет под контролем, у нас тут все чистенько, мы купили сыр российский, а ты ждешь, да? Ага, мне не только... а, у тебя застрял. Кому-то картошка фри. Картошка там жарится для Толика у нас, сегодня у него вторая сковородка. Зачем ты разрезаешь, Максим? Чтобы что если бы это были квадратные хлебушки, Толя, не кричи. Если бы это были квадратные хлебушки, то было бы, конечно, побольше. Сам рулетик-то. Ну раз у нас такие достались, мы корочки обрезали. Мы засушим эти корочки и потом они у нас сухариками будут. Так, остаточки корочки хлеба мы сейчас на подносик. Они у нас высохнут, Где, да? Остатки можно. Вот, угу. сюда вот, сюда, вот, да, туда, вот сюда выливай остаточки. Да, вот сюда. Раз и сюда тоже. А добавь. тут не хватит. Не хватит. Только... О, она расползлась. Опа, опа, опа, ну опа. все. Ну ладно, пускай ползет. А это я сосед. Тогда а это нет. нам надо тоже искрошить. Нет. А. -а. Что? А, -а? Что а, а? Так, а сырком мы сверху положим. Ты сыр, который нарезал сыр. Давай, а -а -а. режь его. Попробуй, бабушка, пока Здоровье вот это сыр. Будет сыр. Ты что делаешь? Не, надо сверху вот так сыром посыпать. Я знаю. Давай чисти дальше, а я буду делать сухарики. Будет... И вот такая вкуснятина и красота у нас получилась. Максим, иди, посмотри, какая красота. Иди скорей. Смотри, как аппетитно выглядит. Нравится тебе? Да, но я сейчас есть не буду. Ну, позже поешь, ну. Всем приятного аппетита, у кого сленки потекли. Делайте так же, как мы. Делай с нами, делай лучше нас. Вот эти вот две штуковинки, они у нас яичком залиты, сыром посыпаны, и внутри еще кусочки сосиски. Нет сосиски. А Толя у нас... А Толя у нас кушает вторую порцию, вторую сковородку, вернее, нет, вторую тарелку жареной картошки. Больше он ничего не ест. У него вот такой вот индивидуальный, Толя, индивидуальный, что у тебя? Индивидуальный меню, индивидуальное меню у тебя. Так что каждому готовим отдельно. Хорошо, что у нас не шестеро. Так, друзья мои, расскажите мне, что это у вас такое? Это кока-кола, которая замерзла и сейчас мы ее раздалбиваем. Аккуратней, пожалуйста, 20, а то брызги летят 20. в разные стороны. Вот Аккуратней. Так, да. а зачем вы ее... Вы... А как, как она замерзла у вас? Прям эм, она... на улице. Эм. Мы ее 1 декабря, короче, ем. оставили? Нет, пошел, она замерзла. Вот мы ее. А сейчас... зачем вы ее оставляли-то? Эм. Что чтобы здесь льдом. А, вы хотели ее ледяную потом съесть? Да. да. И забыли про нее. И забыли про нее. Только сейчас и Ваня гуляли и нашли ее плиту. Так она же с 1 декабря там лежит? Да. Вот это вам свезло. А это что? Это груша? Так, это вам сильно не делай. Не делай сильно, давай тихонько. Ладно, сейчас. Как я делаю. тихонько делай. А можно попробовать? Да, можно. О, смотри. у ты еще не пробовала? Да, везде вот этот вот чёрное. Я уже сделала кусок. Я тоже съела. А ты чёрный, попробуй. Не, мне одного хватит. Чёрно вкуснее, говорю вам. Это все, все... То есть это была, это была бутылка Кока-Колы. Ой, чуть на ноутбук взяла. Это была полторашка Кока-Колы? Угу. Вы её пили? Купили за 23 рубля. И целиком туда положили, не открывая? Да. Нет, не открывали. Может, как вы ее открыли? Мы, да, я ее начал швырять прям в бетон и что? я начала ломаться yep. потом, потом сломался перец я начал ее вот так как кофе потом кинул и со всей силы вот так вот сделал и просто маска жуть потом я ее раступерил немножко потряхал чтобы она начала припадать падать а потом мы пошли с вами домой mm -hmm. А зачем ты полотенце сюда ткнул? Чтобы брызги не летели. А то так много брызг. Можно я еще попробую? Да нет, стой, не трогай. Сейчас я тебе отрублю. кусочек, дай еще, пожалуйста. Это самый вкусный кусочек. А, который потемнее, да? Максим. Давай. Класс. Очень вкусно. Мы потом... Дома... 5... Пальцы попал? Нет, пальцем в тарелку. А и ты помнишь маму? этот топорик? Этот? Ну. Ты ходил у меня пальцы пальцы отрубить воровал. Ну что теперь? Ну что я реально не ворую. Максим, смотри, она куда брызгает прямо на меня. Я вот так сделаю, и она смотрит. Я Оно кверху летит. А как поставить это у них? Подожди, подожди меня.